Цель воздушная одиночная, пеллинг 20, дистанция 30 Отождественная, по данным Поляны, беспилотный летательный аппарат типа Байрактар Сопровождаю наблюдаю комплексом ЗРК Штиль, А190, АК630 Командир, обоих части 2, ЗРК Штиль, принять цель и указание Беспилотный Есть. летательный Байрактар уничтожить Есть! I got it, man.